Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Бермилкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Dark Pictures Entertainment Present. Так и все исходу. вот так вот. Чарли у нас живчик наш Чарли, которого типа спелок да Да-да-да, да-да, конечно. Здесь это наш рыбак. А манекен, ну ты блин а. Ну да, можно же было догадаться, Никита, ну, ты дурачок что ли? Ну, как ты повелся на такую вот ерунду? А ну как ты мог? Блин, аж стыдно за себя, аж стыдно. Это короче тот манекен, которого типа этим проткнуло крюком, серпом там что это? Ну я знал, что это все лажа, как бы. Но то он аниматроников лепит, блин. Хочешь свою вселенную Five Nights at Freddy's создать? Ага. кто они вот? страшно это Я не чувствую. да Может? ты что не догадался что ли так никакие кнопки не жми на никакие кнопки мы не нажимаем лишний раз никаких кнопок вообще не тыкаем нельзя таким нам заниматься так тут закрыто да? Да, ну, ну, понятно же ну, понятно так, что у нас здесь Отсюда я пришел, да? Нет. Откуда я пришел? А, нет, отсюда я и пришел, да, все правильно. А почему я это не видел? А как я это пропустил? Ничего себе. Я выдал. А, ну вот, как бы, Федеральное бюро расследования Министерства Юстиции. Ну, как бы, понятно все. Ну, вот вот, вот форма ментовская. Ну, не ментовская, ФБРовска, ФБР, ФБРовская. Феберовская. Вот, ну, все понятно. Он и есть. Тот самый злодей. По-моему, все логично. Так, на ленту не наступать, иначе тебя как бы спрессует Так, подожди, тут что-то же написано вот сбоку. Только что сбоку появлялось. Ну появлялось же сбоку. Ну было же что-то. Вот это может? Ну, короче, нельзя туда залазить. Как бы там лазить нельзя. По-моему, это понятно. Но мы туда полезем, да? <с> У нас выбора нету, да? Ну, блин, а ну -мо! А больше некуда? Там закрыто. Фу, так, ну все, собрались. Собрались. Время нажимать кнопки. Ну да, точно. Все, все, все, все, я собрался. Собрался. Сосредоточенность. На максимум. На миллион миллион процентов сосредоточенность. Бляха, муха. Ага. А, -а, -а, -а. еще и разные кнопки дают, смотри. Какой назад лезть, меня же скинет! Он уходит против это. Походу ленты, блин, идти. Ты угораешь, а тут как беговая дорожка работает. Ты что, дурак? Тут как бы вариант только один был. фу фу фу, -фу. Как, как, как стрёмно сейчас. Вообще не люблю какие, такие моменты, когда надо нажимать много кнопок. Ой, как громко. Ну классно. Что делать? Это подлюка наши вещи скидывает. А, он следы заметает, все понятно. Ой, как громко, надо будет потише сделать на монтаж. Так, тихо, тихо, тихо. Пока я ничего не говорю. Как я ненавижу эту хрень! Вообще ненавижу, терпеть не люблю! Просто <свес> бляха Чарли просто на грани ходит прям. <свес> Кто там? Не вздумай открывать. Не вздумай! Чёрт! Надо же идти проверять, что это стучит, да? А это Джейми. Вы что стоите смотрите, а? Вдруг это маньяк. <свистит> <свистит> это я. Лезьте сюда, Джейми. А, <свистит> <свистит> слава Богу. <свистит> Стоят, смотрят, блин, как стекло ломает. Вы что, блин, дурнушки, что ли? Все, опять изучение. Что это за херня? Фу, Ой, ну да, так. Я так. рада тебя видеть. Живую. Ты видела, Марка? Да. В каком-то смысле. По он камерам. был на одном из этих мониторов. Слава богу. Я так за него боюсь. Но еще я видела, как Дюмет тут бродит. Да он вообще какой-то слепой, может, он в этой маске нифига не видит, знаешь, маску прилепил, у него вот обзор вот такой милеписичный милипипи просто, блин. <свист> Че, идет? Ну ты вообще, конечно, дясел слепой. Стрельно дверь еще придержала. Да блин, он реально дурачок какой-то. У меня он вас есть слепой, глупенький. Как он вообще мог все это сделать? Он ходит такой, типа. Блин. А где они? А я не могу их найти. А вот знаешь, заходишь в комнату, такой, типа повернуться, типа, здравствуйте. Когда заходишь, вот тут человек стоит, ты его видишь. Типа, ему может реально маска, короче, прям весь обзор загораживает. Ну, прям какой-то глупенький, не знаю, прям дурачок. Что это за место? Тут а, это видео база. с камер. Это Все база. для записи звука и пульт под кучу микрофонов. Он за всем следит. А, не ну это, только. Это база. Тут пульты от всех систем. И смотри, Гидравли, лифты. Полный фарш. Это как нервный узел. Надо ему Контор все сломать. Здания. Так ему надо все здесь сломать. Может, найти Тут надо просто все разнести на Просто провода здесь пообрезать ему. Точка. Она связана со всем домом. Ой-ой-ой, чешется все. Ну вот лифт, чтобы он быстро катался, чтобы он быстро все изучал. Ну, в смысле, быстро мог перемещаться по Это... комплексу своему. Это мощно. Это очень. Но с этим можно ракету запускать. <с> Откуда у него бабки? Если Чарли это Чарли говорил про расщепление личности. Как будто под маской другой человек, который во всем виноват. Думаю, Чарли так сказал, потому что не верит, что человек на такое способен. А, так, заказ какой-то. Спасибо, Брэндон. Я поручил... А что скажешь? Поручил... Неразумно считать его просто психом. Нашему специалисту Он начать работу. Он полностью контролирует свои действия. Uh, как и обещаю, uh, как и обещано, мы будем информировать вас Просто о ходе работы. От отправляя фотографии в на каждом этапе. Согласно договоренности. А не мы Нет. не станем разглашать данные о заказе. Спасибо, Эмбер. А, так Эмбер, это... Маска на лице — это часть представления. Доброе утро, Эмбер. Возможно, у него есть комплексы. Благодарю и за ответ и за, и за то, что рассеяли мои опасения. Типа низкая самооценка? Да, стоимость меня устраивает. Пожалуйста, людей, продолжайте производство. Мама его не обнимала. Ах, все, можно, да? <laughs> ну, в переписка. семье довольно частый фактор. Но у него вполне мог быть хреновый отец или дядя. Почему нельзя сделать так, что когда ты читаешь записки, они молчат? И как только ты перестаешь, вот просто ходишь, они там ведут свой диалог вот этот... Любой взрослый, по сути Доброе утро, Брендон. А, могу вас заверить, что все маски, которые мы изготавливаем на заказ, Ты очень прочные Их часто используют Не, в длительных театральных постановках а, И при съемках напряженных сцен Маски производятся из деревесины кажется, И покрываются полимерной Забитый смолой Которая ребенок, обеспечивает прочность и долговечность изделия успешный, Общая стоимость заказа составит 1800 Никаких долларов уме. без учета налогов Если эта сумма вас устраивает, я поручу нашему специалист, специалисту приступить к работе Ему нравится чувствовать власть. А а Ему маски специально. Но чего он добивается? Как насчет одержимости Генри Холмсом? Дюмает его копирует. Он явно отождествляет себя с Холмсом. Еще один значок. Так, окей. Мюнде, а, ну вот за ним приехали. Мюнде, Сэр, блять! Блять! Стэнли, мне нужна помощь. На 50-й улице Уэст, дом 8, скорее. Я в квартире агента Мюнде. Здесь кровь повсюду и еще труп. Пришлите подмогу, кажется... Какие-то неестественные звуки. Прям неестественные. Я столько всяких этих подсказок нашел, вообще с ума сойти Я столько ни в одной игре, по-моему, не находил А, вон, кстати Ой, сколько мониторов За каждой комнатой слетел Да, блин, я не знаю, как бы Может, это нам пригодится Чтобы Что? убрать решетку в вестибюле Какую решетку? Ты о чем? Так, там была лестница еще О, не а Чарли догадались? только здесь проходил Look this, она говорит. Посмотрите сюда. Ну, что понятно. Это? Ну, вы же... Ты же видел, Джеймс. Мужик, которого убили. Это был трюк? Ну, конечно. Вот вам и смотрите. Зачем ему это? Напугать нас. Подготовить нас к его чертовым играм. Класс. Ну, хорошо, что мы его психологию начинаем раскусывать. Вот а, девчонки тут уже говорят, что он методичен, что он там вообще красавчик, очень грамотно поступает, вообще прям по красоте все у него там идет все по плану, но по факту то что-то его планы не особо то оправдывают себя. Что-то он пытается нас завалить уже, ну вот он Чарли в печке попытался завалить и он думает, что он его завалил, а по факту то Чарли, блин, он себя уже два раза Чарли спас, он даже случайно чуть Чарли не завалил, но ну, Генри Холмс, да, вот он себе образ создал. Это, по-моему, понятно. Так, кассетка. Что это? Ну, тут прям много всего. Ага Ну все, куха у, у мужика реально поехала Так я хочу еще вниз спуститься, можно там Потому что уже наверху переход в другую локацию Поэтому можно я вниз бегаю по баррику, пожалуйста, девчонки Я прям очень быстро Капец, я сейчас уйду куда-то Может я вообще выйду сейчас из локации? А кто-нибудь вообще так далеко спускался сюда? ей мне за старания должны что-то прям классное здесь дать Там 100 оболов, например А, смотри, за столом-то уже никого нету, манекена разобрал. Ну, что-то классное должны дать сюда, по-любому. О, карандаш, кстати. Это вот то, что это классное, типа секретное, да какой-то классный прям, да? Прям, который все объяснит мне. А, о, Мишель. Поначалу казалась возбужденной, становилась все более нервной. Редко находится одна, сложнее изолировать. Прошлой ночью бродила по отелю. Возможность? А, принимала ванну вне семейного номера. Заметно устала под конец дня. Пьет в компании. Можно использовать сильное снотворное. А, поймать ее вечером, а, угостить вином со снотворным. Изолировать. Ага, это он план свой. Гэрисон Ли. Смерть от удушья. Заново приготовить ловушку до прибытия следующей группы. Льюис Ли. Утонул. Достать тело из бассейна. Сесиль Холл. Смерть от кровопотери после падения на солнечные часы. А, солнечные часы. Это, короче, знаешь, такая... А, круг каменный. Из него такая стрелка торчит тоже каменная. Походу он вот на нее упал. А, там, короче, солнце когда светит, короче, там типа... Ну, короче, тень падает от этой стрелки и показывает, сколько времени. А, так, смерть от потери После падения насочных Это вот это было Курт Холл, многочисленные огнестрельные ранения То есть у тебя еще и огнестрел есть Том Холл, одно огнестрельное ранение Короче, два Ли Раз, два, три Холла И еще Мишель какая-то Понятно, но это он планы расписывал Кого как ловить а, Джун Коллинз 41 год. Мы не первые. Ну, блин, это... Да, конечно, нет. Эдриан Коллинс. 38 лет. А, среднее телосложение. Занимался любительским боксом. А, разобраться с ним первым. Неизвестное заболевание. О, в смысле? Чуть джойстик сел? Так, секундочку. Странная фигня, какая то джойстик отключился сам по себе. Так, а чё? Я же не дочитал. Или всего двое, что ли, тут? Да там же еще должно быть, нет? А, нет, тут всего два файлика. Ну, то, что чувак, типа, боксом занимается, понятно, что он э -э, захотел его первым вырубить. Как бы, ну, на опережение сработать, можно сказать. О, он это нас же мы. Да, вот Чикаго, типа... Подворотни, улицы. Кто где живет, что ли, даже? Ты смотри, какой, блин, пацан. Как все продумал. Вы еще верите, что Чарли как бы тут замешан? А Пачки так стоять. Блин, сколько всего тут понапихали записок каких. Тетрадка. Дневник его оценки. А, это наша информация. Здесь. Здесь все мои данные. Медицинская карта. Боже. Джейми Тирган. 26 лет. Ага, кстати, мы с ней ровесники, ничего себе, блин, а выглядит она постарше. А, расовая принадлежность, афроамериканка, группа крови, резус, цвет глаз, рост, название клиники, дата, дата следующего, учетный номера блин, короче, все, это, короче, отец, лонит интерт. And, блин, энтертеймент, осветитель, а, препараты нет, заболеваний нет, нет, нет, заметки, склонность к саморазрушению, импульсивность. Окей, а, okay, 30 лет, женский, так, европейка, так, так, это все неинтересно, 164, я говорю, она полутора какая-то прям... А так, это клиника. Блин, это все вообще бесполезные номера. А, так, лонит, лонит. А, так, ведущая принимает препараты парк, парксетин. Не знаю, начальная доза. Доза для профилактики максимальная. Пациентка прекратила прием лекарств, перейдя на а, гемиопатические средства. А, хронические заболевания. Тревожность, аллергия, пенициллин. Ничего себе. А uh, нифига, откуда у него вообще вся эта инфа? Так, ну там про других тоже что-то должно быть написано. Нафига ты опустил? Мне бесит, удобно немножко сделано. Надо же прочитать, вот это же это, это интересно, что он она знает. Это значит, он с расчетом на вот это все делал. Так, а как, а как, а как, а как а подожди. Как, а как, как, вот это. Вот, Фэрримен написано. Так, Эрин Кинана, та-та-та-та-та-та. Так да куда ты, блин? Ладно, давай про Чарли. Чарли лонит. Ой, ничего себе, 50 лет ему уже. А, та, та, та, та, та, та, это все неинтересно. А, должность директор. Нету, нету, нету. Курит. Пограничный нарциссизм. Все, что ли? что то он про него вообще мало инфы собрал. Так, Эрин, Эрин, Эрин, Эрин. Тут будет по-любому про. Астму будет написано. А, Звукоператор. А, ингалятор. А, так, так, астма. Аллергия, клещ домашней пыли, пыльца, домашние животные. Пфф, проблема с уверенностью в себе. Ну, блин, тут, короче, у нее целая куча всяких этих. А, так, так, так, так, так. Это все неинтересно. Это все понятно. А, оператор. Препарата, не заболеваний нет Дополнительные данные А, вот, недавно лечился от Акрофобии Понятно Ну, Но ничего нового мы, в принципе, особо и не узнали Мы узнали, что он нас просто изучал А так ничего, по факту Мы для себя нового не открыли Так, ну все Значит, все, в принципе, понятно, кто убийца Непонятно, откуда бабки он берет только может он настоящего мистера Дюмета как бы накрыл, а потом им притворяется что-то. Ну, блин, не знаю, конечно, тоже такое себе. Откуда у обычного ФБР-овца столько денег? Может он вич док украл какой-то? Кучу не знаю. Сложно сказать. Так, это я включал. Все, погнали. Погнали, дальше будет, наверное, интересно. И что? Сюда! сказала кейт на английском смотри тут фальшивые стены залуч на хрен. русском в этом доме все не настоящий да ладно Он вы только догадались отсюда это фабрика смерти а -а -а. все так не может быть а как вы догадались Используем это против него ладно так но ну идея как такая именно? Себе. короче так он где-то здесь так заманим его в эту сторону так и тогда зажмем его между этих двух стен выйти он не сможет будет сидеть да но как заставить его туда пойти ну короче план Одно из такой придется приманкой нет нельзя слишком опасно джеймс значит пусть гуляет по-моему, это даже опаснее. По-моему, план скоро. отвратительный. В его же доме попытаться нет, его наехать. Нет, не катит. Если что-то случится, одна из нас умрет. Ну, я не Или то, что его сильно хочу. Просто меня уже достало бояться каждого шороха. Второго шанса не будет. И кто пойдет? Ну, Джейми, раз план мой, она самая жесткая. Я деваха. Джейми, нет. Давай еще подумаем. Не делай этого. Да что тут думать-то? Кому-то придется. Как скажешь. Но если что-то пойдет не так, беги со всех ног. Понятное дело. <пит> а -а -а, конечно. Ей можно отбиться в случае чего. Ты че? <пит> <пит> Возьму ее с собой. <пит> конечно. <пит> Вдруг пригодится. Правильное решение. Что? Джейми оставил отвертку себе. Это правильное решение. Она идет, она идет махаться с маньяком. Ну, не махаться, но как бы... А девчонкам отвертка зачем? Они же здесь будут ждать тупо. Ладно. Нажимать на кнопки. Хватит проща. Погнали. Следую плану. Само собой. Как нам выбираться? Третий этаж. Похоже, не додел. Ага. Фух, Будь готова, я готов. надо так подгадать, чтобы он застрял Осторожно, ладно? Конечно, не рискуй Если увижу Дюма, это придется Нет Не говори так, Джейми Будь осторожна, обещай вернуться Эрин, я обещаю Я к тебе вернусь Ладно, а то мне кажется, я тебя люблю Или типа того Ну то есть, как же я теперь умру? Миленько. Ладно. Была, не была. Ну, погнали. Ну, я вроде все по красоте делаю пока что. Отвертка нам пригодится в любом случае. Сейчас он нападет, и мне типа будет нечем отбиваться. А так у меня отвертка есть, нифига себе, да? Как это десятка, по-моему. Нет, это двойка. Я вообще не понимаю, как они считаются. Ладно, хрен с ним. Двойка, так двойка. У меня уже больше 50. Почему этот како? Наш хранитель не дает мне подсказок. Он сказал, собирай обол. Я обменяю на них что-то интересное тебе дам. Прямо по коридору. Ага. Правее. Правее. Окей. Ха спасибо за навигатор. Так, вроде ничего нету. Ну, хоть срезов нигде нет никаких. Запутаться. Так, правее вот сюда, да? А как я сюда пойду? А, а на карте было? На карте, мне кажется, много чего нету, поэтому, мне кажется, наш план просто отвратительный в том плане, что мы его запрем, а у него там еще, помимо карты, еще 500 миллиардов дополнительных тайных ходов. Тебе так не кажется, Джейми? А? Вот у меня почему-то такие опасения возникают. Еще взяли, что один у него такой классный пункт. Может, у него их несколько. Хотя не, если это несколько, это слишком жирно, мне кажется. Все-таки он, наверное, один. Блять! <связать> <связать> <связать> и такое бывает. Не, ну тут скримота как бы не такая уж и жесткая. Как бы Манекены, да, там маньяк может внезапно из-за угла выскочить, но... Еще комнаты. Он слепой, как бы, в принципе. Он без камер, то он вообще не, не шарит, как это. Он не шарит нас, как без камеры ловить. Еще Обол. Вот это десяточка, да? Или хотя бы пятерик. А, Десяточка, отлично. Ну неплохо, уже 64 Обола. Я бы уже что-нибудь докупил, да выменял на них. я уже рядом, что ли? Уже что ли бояться? Уже что ли нервничать там? Паниковать немножко? А, ну вот эта дырка, кстати, это самое. Ну вот он через эту дырку может и вылезет, а? Кто знает. Я так-то по карте не разобрался, куда мы пошли, где мы что ловим. Да они у нас такие классные прям картографы. Ага. Ну, блин, все зеркала, короче, палевные, я понял. Вообще абсолютно все. Не, ну он тут как бы был вообще, то можно чуть-чуть напрячься, а Джейми нет? Нет такой идеи? Еще что-то пытаются нагнетать, но что-то не получается пока. Я же по факту его ищу, мне же его найти надо. Ага. Че, все зависло? Все зависло. Черт, беги, пожалуйста. Ну все вперед. Так, кнопки, кнопки, кнопки, кнопки, кнопки. Ага, красиво. Отлично. А -а -а -а. Ну мы же его заманиваем типа. Да, твали ты от меня, урод! только стоит, разминается. Так тихо, тихо, все, собрались, собрались. Вдруг проканает реально его заманить. Нет! Мне же даже нельзя закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, закрывать, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нет, Опачки, опачки, опачки, опачки, опачки. Ну сейчас стена такая чука-то Ну конечно же. Да? Ну да. Нет, я же сказал, что вы его так не проведете, блин. Так, ну что ли дверь бы мне открыли, ребятки Девчули Девчонки Закрывайте Ага, борода Джейми, <laughs> Еще по беги. кругу будем бегать Ну могли бы успеть вооружиться чем-нибудь господи Ну давайте бегать по кругу теперь Ага, еще что-то откроет Ну это опять ловушка Блядь. Это замануха, ребята, девчонки Ну вы опять делаете так, как он Мамочки. хочет <laughs> Мамочки Ё-моё, блин Вы что прикалываетесь надо мной? И мне делать? За кого я играю? Я сейчас играю за Джейми Но ну, она бежит впереди всех, значит, а, как бы Я вне опасности Опять сейчас разделимся, да? Ну конечно Ну светлое помещение, ничему тебя жизнь не учит! И тебя тоже Джейми, стой! Черт! <свист> Я в шоке, если честно. Кнопка. Что это? Кнопка. Кнопка. Не нажимай Идинака на кнопку. На кнопки нельзя, нельзя же. И, и, не. и зачем? <сос»>: это было, это было, было, было где-то. А, а, было, а, короче, стенка давила Джейми, короче, и Кей такая, типа... О -о -о -о! И типа, не знаю. Нет! Скрывай вот эту табличку. Вот эту панель скрывай. Ты же офигенный там электрик, оператор там, с техникой на ты... Ой, где? Ну что, она отвертка не проковыряла, а ты так с локтя вышибишь, да? Джейми! Все плохо. Похоже, если нажать кнопку, стена отъедет. Хочешь сказать ко мне? Да. Если не нажму, меня раздают. Ты клон Знаю! Если я нажму, тогда раздают тебя! И что делать? Ебанутый, Дюмет! Он этого и добивается, чтобы ты выбрала, кто из нас умрет! Да, блин, кто? Ну, поспрей... Прости! Прости, ну, меня. прости, я еще ничего не выбрал. Извинение. Вызов! Нахуй! Я не играю, я так не могу. Я не убийца. Ковыряет отверткой пульт. Что? Нажать? Ты чё? Угра... Нет, убери. Вообще, ничего не жму. Не надо. Кейдж же тогда... Раз... У, -у Кейдж с той стороны кнопки нету. Джейми? Чё? И чё? Я не буду. Не, не надо. Хватит с меня Игорь. Ковыряй пульт. Защищай Эрин. За меня. Ковыряй <связывающие> пульт. Я. Обещаю. Ты всё просрал. Нет. Чёрт. Боже мой. Ну, Все, капец. Джейми. Спасибо. Спасибо. Живи. Деть. Наигрался. <связывающие> ну и Минус <всё>, <связывающие> один. Или нет? Что, давай, говорит. Какой сокрушительный финал. В смысле, это еще не конец? Какой финал? Джейми не нажала кнопку. Нет. Она решила спасти Кейт ценой своей жизни. Ну, блин, а я давай. же не знал. Люди иногда могут удивить. Ну... Это справедливо было, знаешь почему? Потому что она тогда, когда делала выбор, сделала не в пользу кейта. Okay? То есть сейчас, как бы, ну, по закону подлости, то это как бы она вернула ей как, ну, как, типа извинениями. Да короче, блин, все отстань. А, а ч надо было выбирать? Кейтер. Ну, блин, хотя картина показывала, что типа Джейми раздает. Может, реально, если нажать на кнопку, то там что-то типа. Будет, как в пиле, знаешь, у тебя есть шанс на выживание. Типа блин, не знаю, что ты как-то. А вот отлично проявился. Вообще, молодь. Вообще просто чудом. Но надо же. А ты думал? А ты меня как бы подкалывался: типа, вот он спекся, типа. Ты... Да ты обманчик, ты знал, что он жив, ты меня просто провоцирует. Моя недавняя да? подсказка вам. Помогла? Ну не знаю, Ну так. Хотите еще Да. Хочу. Хочу, как без подсказок, у меня все так прекрасно шло. Вы читали Долину страха? Нет. Последний роман о Шерлоке Холмсе. Один из лучших. Нет. Так, посмотрим. Собака иди только. И чё Искушение строить предварительные версии, основываясь на неполных данных, губительно в нашей профессии. Хочешь сказать, он чего-то не знает, типа... Что ж, вам пора. И то, что он не знает, как бы мы его переиграли. Или наоборот, если мы... Или наоборот, то, что мы о нем не знаем, нас погубит, а? Как всегда. Спасибо. Спасибо. Внимательно. Да следи уже, следим. Следователь. Следила. Что это было? Она отвертку поставила. Сколько должно было совпасть? То есть мне нужно было оставить отвертку. Мне нужно было не нажимать кнопку. Все? Да нет, все равно целая куча всего надо было. Ты пиздец. Идем. Спасибо. Все, мы теперь дружим. А где Дюмэт? Пошли. Который мюнды там. Просто переиграли и уничтожили. Что с вами случилось? Мы живы, и это главное. Это он! Чувак, у тебя все идет не по плану, да? Слушай, я сам в шоке. Лучшие из людей, давай. А, не, это другой. Ну ладно, ты тоже хорош, молодец. Короче, пока девчонки там толпой кучкуются, мужики-то где-то лазят по вентиляциям, по канализациям, блин, по печкам. Фу. Вот это да. Я что, на улице? Куда еще Давай, экшен? быстрее! Запирай. Будто он не знает, он что вы там. Ага. А а а а а а Это ж прикол из Майкла Майерс. Ты че? Так, подожди, на окнах надо быть поаккуратнее. Так, все, все, все, погнали, аккуратно. Блин, а, а серию надо заканчивать, ты че? Вот такой экшен. Так, тихо, тихо, кнопки, кнопки, кнопки. Сейчас не отвлекаюсь. Ну, сейчас из окна Да я тебе сейчас толкну! Ты себя выкинь, дурында, блин! Спускайся! Одна я не уйду. Иди, Иди давай! Куда мы на крышу поползли? Там что-то было. Стой, там мультики надо посмотреть! В харю, в хари, в хари. На тебе впитак. А маска-то у него крепкая, там что-то со смолой, из дерева, там тихо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не тупи, не зависай, не, не надо. Все, спокойно-спокойно-спокойно-спокойно. В 24 глаза смотрю все. Классно. Угадай, в каком шкафу сидит кот в мешке. Дышим. Два. Три. И четыре. Блять, дыши. Дыши. Дыши. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Тихо, тихо, тихо, а ножа тебе уже мало, да? Твою за ногу. <смех> а как выйти из шкафа? Вылететь прям <смех> Да блин, что <чё> делать-то? <смех> да я уже устал сжать на кнопки прям прям тихонечко прям его надо прям. Ой, гага тихо-тихо-тихо, тихо. Я нажал. Не бри, <рес> я нажал на кнопку. Зараза нет, нет, Что? Не, не трогай меня. А как ты-то попалась? Он же за мной бежал Не нужно эти прогрузки Ё-моё, ты что, блин Какие прогрузки у меня, блин, сейчас это Мне ладошки вспотели, летай Мне кнопки нажимать уже и Какой бежать ты что? И че? Джейми, беги! Не подходи ко мне! У меня есть трупая. Тихо, тихо! Да че, так, блин, много кнопок! Я так столько за всю кого? Откуда там квадрат-то взялся? понял Короче, там победили, жми, жми треугольник, я жал-жал, и там резко квадратик вылетел. Это что за подстава? Так, спокойно, я живой. Главное, что живой. Вставай. Я нашла выход. Бежим скорее! И что, Она улетела, блин, три этажа. Я, я не могу. Надо. Когда мы тебя бросим. В смысле, бросим? Напугать хотела. Вставай, он идет. <главное> Капец, блин! А, смогла побежать. Нет, то я... Я моя, блин. О, капец, я столько кнопок пропустил. Как вообще? Нет, ну вот это с треугольником, это вообще не И тогда, когда я в шкафу сидел, последнюю кнопку я нажал крестик. Возможно, у меня палец отскочил, и я нажал на кружок, но кнопку-то я нажал. Блин. Фух, давай на этом закончим. И слишком напряженная серия, слишком много всего. Я вообще не представляю, как жить теперь с этим. Но все живы, все живы. Все, надо выдохнуть. Надо выдохнуть, все хорошо, все хорошо. Все будет хорошо. Пока все в порядке. Сейчас придет Марк, возьмет какую-нибудь лопату, огреет маньяка по башке, мы его свяжем.